друзья привет меня зовут вячеслав костенко и вы на канале трейдинги на финансовых рынках я являюсь трейдерами управляющим на валютном рынке он же рынок форекса и в этом видео я хотел бы вам рассказать о том что нужно знать о доверительном управлении это видео и эта информация будет полезна как инвесторам которые собираются Заниматься данным видом инвестирования, инвестиционной деятельности. Ну, также и это будет полезно для трейдеров, которые, возможно, хотят продавать, так скажем, свою способность зарабатывать на финансовом рынке. Но еще не знают, как это правильно сделать и какие ключевые моменты при этом нужно учитывать. Я не считаю свой опыт управления достаточно большим. Я управляю средствами порядка всего лишь двух, двух, там, двух с половиной лет, но при этом всем мне уже есть чем с вами поделиться и надеюсь, что данная информация будет вам полезна. Поэтому не переключайтесь и начинаем. Итак, момент номер один. Это, естественно, риски, потому что всегда и везде в последнее время я говорю непосредственно о рисках, как о первостепенных вещах, на которые нужно обращать внимание сразу же, непосредственно, особенно инвестору. Что я имею в виду под рисками? Ну естественно это первоочередной это риск потери ваших средств, которые вы доверяете в управлении. Нужно понимать для себя то, что доверительное управление, оно подразумевает собой непосредственно, о котором буду говорить я, торговлю на финансовых рынках. Торговля на финансовых рынках, она сопряжена с огромным риском и этот риск, он собственно является потерей всех ваших средств. Так как вы доверяете ваши средства трейдеру то соответственно существует риск потери ваших средств опять таки отсюда вытекает то что обязательным условием сотрудничества с трейдером должно выступать то что вы должны изначально так скажем на берегу ограничить потерю ваших средств то есть ограничить ваши риски что это значит это значит в комплексе ограничить просадку трейдера возьмем к примеру ваш депозит который составляет 10 тысяч долларов и для того чтобы ограничить свои риски вам нужно установить уровень просадки уровень просадки это процент просадки от вашего депозита общепринятый в мировой практике торговли на финансовых рынках процент просадки трейдера при котором он не отвечает своими средствами составляет 30 процентов но так как это в мировой практике, да, а мы с вами живем немножечко в других реалиях, поэтому поэтому стандарт, который устанавливаем мы, мы это имеется в виду я и ближайшее мое окружение, окружение трейдеров, которые работают с деньгами инвесторов, является 20 процентов. Это тот минимум, на который нужно рассчитывать. А что это значит? Это значит, что при достижении просадки от 10 тысяч до 8 тысяч долларов торговля на, на вашем счету прекращается. И в дальнейшем решается, как вы будете сотрудничать с трейдером. Будет ли он восстанавливать этот счет, или вы забираете свои деньги и при этом вы расторгаете ваши какие-то отношения. При всем при этом нужно не забывать то, что не нужно бояться брать с трейдера ответственность за потерю ваших средств. Если трейдер уверен в своих силах и у него есть достаточно положительная динамика на долгосрочном периоде, том без проблем согласится на эти условия. О чем я говорю? Ну, как правило, это возвращение хотя бы какой-то части от просаженных денег. Ну, то есть слитых средств. Как правило, на такие условия идут трейдера, которые торгуют консервативно, а не агрессивно. Как правило, сумма возврата, точнее процентом возврата, является ровно такой же процент прибыли, а точнее комиссии за прибыль, которую забирает себе трейдер. Ну, Будем говорить на примере, то что когда я беру деньги в управление, то комиссию, процент комиссии от прибыли я забираю 50%. Соответственно, я на себя беру и такой же процент риска. Если я допускаю просадку на депозит в 20%, то соответственно я со своих денег возвращаю инвестору 10%. То есть, если брать в расчет инвестиционный капитал в 10 тысяч долларов, соответственно я возвращаю клиенту одну тысячу долларов также кроме торговых рисков естественно существуют и юридические риски о которых практически все инвесторы забывают что это такое это риск потери денег который не зависит от трейдера то есть ну, грубо говоря вы вкладываете точнее открываете счет у какого-то из форекс брокеров или же биржи, там неважно и что-то с ней происходит то есть она обанкротится и естественно ваши деньги вы навряд ли уже вернете как себя обезопасить в этом случае мы поговорим немножко дальше. А сейчас я перехожу к вопросу номер два: кто изначально является выигрышем при передаче вами, как инвестору, денег в управление трейдером? И на этот вопрос нужно тоже ответить, потому что он не совсем очевиден для инвестора. В первую очередь, трейдер получает комиссию от с прибыльных сделок. С, и с той прибыли, которую он генерит на вашем счету естественно при этом всем вам нужно понимать то что ваш период нулевой отметки после которой вы начнете зарабатывать исчисляется не с момента первого расчета да, или не с момента первой прибыли или первого месяца потому что как правило расчет прибыли между инвесторами трейдером происходит по истечении месяца календарного и я рекомендую вам делать именно так, а не брать больший срок, потому что вам нужно забирать деньги со счета на торгованные. Об этом тоже немножко позже. Итак, ваша нулевая отметка это ваша точка безубыточности, находится именно тогда, когда вы отработаете сумму вашей про установленной просадки, о которой вы договорились с трейдером. То есть, если ваш депозит, опять-таки, 10 тысяч долларов, ваша максимальная просадка договоренная это 20 процентов то есть это 2000 долларов трейдер возвращает вам 50 процентов от просадки это 1000 долларов значит ваша нулевая точка то есть точка безупыточности это 1000 долларов отсюда вы должны понимать то что есть статистическая доходность трейдера которую вы скорее всего знаете если не знаете то это очень большая ошибка и среднегодовая доходность а доходность непосредственно на финансовых рынках нужно исчислять годами, а не месяцами, потому что месяц он не говорит абсолютно ни о чем. И вот среднегодовая доходность должна составлять ну, примерно где-то, допустим, не должна, а я говорю о себе, да, о своих достижениях, это 5% в месяц. Соответственно, вы должны понимать, что ваша точка безубыточности будет наступать через 2 месяца. Но так как при этом нужно учитывать еще комиссию трейдера, она составляет 50%, соответственно, ваша точка безупыточности увеличивается еще на 2 месяца. Казалось бы, очевидные вещи, но я думаю, не такие уж очевидные. Скорее всего, что вы, если задумывались о доверительном управлении, то вы навряд ли думали об, об, об этом сроке. Таким образом, 4 месяца при хороших раскладах, если рынок будет позволять, Трейдер будет торговать на ваших деньгах и генерить прибыль. Но ваша точка безубыточности наступит только лишь 4 месяца. А его прибыль, его заработок будет исчисляться непосредственно уже первым месяцем, календарным. Из этого выходит, что в выигрыше первоочередном находится трейдер, потому что для него идет плюс сразу. Для вас он будет по истечении какого-то периода. Третий момент. Из этого опять-таки вытекает то, что вы обязательно в любом случае, независимо от того, как ведет себя или что предлагает трейдер, вы обязаны договариваться о проценте просадки, так как это гарантия безопасности ваших средств. Запомните, то что трейдинг, еще раз скажу и напомню вам, то что это высокорисковые инвестиции. Соответственно, они влекут за собой большой риск. Да? А что это значит? Это значит потеря ваших средств. Значит, вам нужно ограничить процент потери ваших средств для того, чтобы не потерять все. Ну и, естественно, негласный закон инвестирования, о котором не стоит забывать, это то, что вы должны инвестировать только те деньги, которые вам не жалко потерять, и они не должны быть последними, естественно. Четвертый момент: вы обязаны всегда забирать свою прибыль. Не нужно оставлять и копить ее на счете. Это неправильно. Вы должны собрать хотя бы ту часть, которая оставит вас в нолях при достижении максимальной просадки трейдера. Пожалуйста, обращайте на это очень большое внимание. Это ваши деньги, вы должны их забирать всегда. Не нужно их копить на счете, думать о реинвестировании, о том, что если я больше скоплю, прибыль будет больше. Нет, вы увеличиваете ваш риск. Вам нужно вернуть сначала свое а потом уже смотреть на дальнейшее движение как будет происходить торговля и так далее поймите это рынок трейдер невозможно невозможно ни одному человеку ни одному трейдеру обуздать рынок и прям взять его вот я его полностью понимаю я понимаю как будет он двигаться и так далее в мире происходит процесс который просто не зависит ни от кого и с рынка может случиться все что угодно поэтому Четвертое правило. Обязательно забирать свою прибыль. Каждый месяц. Если она есть, конечно же. Дальше. Пятое правило. На каких условиях работать? Ну, естественно, я уже говорил неоднократно то, что об этом нужно договориться на берегу. Внесет ли трейдер ответственность? Не несет трейдер ответственность? В каких процентах он несет ее? Об уровне просадки и так далее. Это очень важно. И еще очень важный момент. Это момент расчета между вами и трейдером. Как делаем мы? Так как торговля ведется консервативно то есть постоянно открыты какие-то сделки за э, малым исключением очень редко когда бывает что мы сидим там несколько недель в году и у нас ничего ну все позакрывалось и нет открытых сделок это бывает редко действительно но так бывает иногда да при нашей торговле мы не договариваемся о полной, о полном закрытии всех сделок после чего происходит расчет ну это во первых немножко неправильно и можно просто потерять моменты, которые еще не отработали. И, соответственно, как потери там на комиссии и так далее. Соответственно, мы рассчитываемся по закрытию календарного месяца по открытым сделкам. То есть сделки открыты, они не закрыты. Но мы рассчитываемся по так называемому equity или же средства. Средства на момент расчета. Если баланс их положительный, то есть это не баланс депозита, а это именно equity. Вот если это equity положительное на момент расчета, значит мы получаем свою комиссию за прибыль. Если оно отрицательное, ну увы, значит пока мы этот месяц сидим и ждем, пока закроются сделки и принесут прибыль больше. Это тоже нужно понимать, в этом страшного ничего нет, потому что нет смысла закрывать сделки перед расчетным периодом, а потом их заново открывать. Можно потерять уже... Точку входа не такую хорошую, потерять определенный процент возможной прибыли в дальнейшем и так далее. То есть здесь страшного ничего нет на самом-то деле. Это тоже нужно понимать для себя. Это абсолютно нормальная практика. Не забывайте о том, что трейдер в любом случае не заработает, если депозит будет просажен. Он будет зарабатывать только от прибыли, которую он генерит на изначально вашу позицию, ну естественно она обнуляется ежемесячно, если идет плюс, то есть если он, ну, допустим, за месяц сделал там с 10 тысяч 11 тысяч, что соответственно расчет будет 1000 долларов, да, вы забираете друг другу по 500 долларов и таким образом, если деньги выводятся, то расчет будет идти уже непосредственно с 10 тысяч снова, если деньги выводятся, да, если остается, допустим трейдер выводит 500 долларов, а инвестор остаёт, а оставляет 500 долларов, то расчет будет начинаться с, 1000, с 10 500 я думаю, это понятно. Шестой момент, если я не ошибаюсь, по-моему, шестой, это как же выбирать управляющего и на что обращать внимание. Конечно, в идеале это смотреть онлайн, да, в трансляции, там, в скайпе, в вайбере, неважно как, чтобы управляющий показывал непосредственно в живую статистику его предыдущих торгов, неважно на его там счетах это происходит или на инвесторских, но как правило инвестора запрещают давать такую информацию третьим лицам, и поэтому, скорее всего, что э, статистика будет даваться только по счетам трейдера самого, если такие имеются. И, как правило, это счета не крупные. Э, э, это тоже нужно понимать, ведь не зря человек ищет капитал извне для того, чтобы торговать, генерить кому-то прибыль и, соответственно, забирать свою комиссию с этого. Это, это абсолютно нормально, это нужно понимать. Значит, первый момент это то, что желательно смотреть счета онлайн, статистику онлайн, да, то есть непосредственно. Второй момент это сторонние сервисы. Ну, влияние на которое оказать в принципе нельзя это допустим а или же статистика подключения сигналов на mql 5 или mql 4 вот это вот соцсеть трейдеров от терминала mt4 до мета это тема отдельного видео поэтому я сейчас долго на место останавливаться не буду основной момент это просадка трейдера на долгосрочном периоде то есть хотя бы год если у трейдера нету статистики по году, ну, значит, немножечко процент вероятности того, что ваше с ним сотрудничество будет успешно, оно падает. Потому что не стоит забывать о том, что буквально аматоров посади торговать. Ну, вот людей, которые там не понимают, что делать. да, У них нет какой-то определенного алгоритма торговли там и так далее. Они за первые 4 месяца 40% из 100% из них останется в седле, остальные вылетят. Но как бы вы понимаете, что 40% из всех это достаточно большое количество. И при этом всем по истечении года останется только 0,04% трейдеров, которые действительно будут генерировать прибыль на таком даже отрезке. Казалось бы год, что там год, да? но тем не менее это показывает как раз может ли трейдер забирать деньги с рынка или нет. Ну и последний момент, да, о котором я уже говорил в самом начале, это непосредственно вопрос юридических рисков. А где же открывать счета для того, чтобы передавать их в управление? Ну, так как я говорю со стороны валютного рынка, естественно, потому что я на нем являюсь трейдером и управляющим, поэтому мы свои счета и счета своих инвесторов, особенно счета инвесторов, пускай свои могут быть пробоваться на каких-то брокерах, но счета инвесторов мы стараемся держать, на инвестиционных банках, которые предоставляют услуги брокера. Их достаточное количество. В основном это швейцарские банки, как правило, да. Но не нужно думать о том, что это вот швейцарский банк, значит там вход от миллиона долларов на самом деле нет. И мы работаем пока что с двумя: это Дукаскопи и это Свисквот. Два достаточно крупных банка, у которых есть гарантии по вкладам от государства. Для их инвесторов что немаловажным является мне когда-то задал вопрос форекс один из форекс брокеров который склонял меня открыть счет у них а в случае банкротства банка ты разве будешь с ним судиться ну по большому счету то судиться с этим не нужно потому что если есть такое вот гарантийное обеспечение то есть определенный фонд в котором находится это гарантийное обеспечение неспроста, ведь оно находится, да, неспроста, ведь оно дается. И здесь никаких судебных разбирательств нет, то есть здесь процедура абсолютно нормальная. Вы доказываете то, что вы являетесь владельцем данного счета, который, банк, который обанкротился, и а, фонд, который сотрудничает с банком по гарантийному обеспечению, он, естественно, возмещает этот убыток. Прин схема... Не такая уже сложная, по большому, по большому счету. Ну и на это нужно обращать внимание. Естественно, есть порог входа. Если на дукость это от 1000 евро, то на свисткводе, к примеру, это от 10 тысяч. И здесь уже есть определенные нюансы и моменты. Опять-таки, они в это видео не поместятся. Ну а, друзья, вроде бы рассказал о всех моментах, которые бы хотел вам осветить. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях или же пишите мне в личку. Контакты будут в описании под этим видео. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока.